Авторы бесплатных вебинаров, мастер-классов всегда обещают дать полезный контент. Я вам предлагаю задуматься вот над чем. Вы на это выделяете свое время, а это уже ночь очень много. Вы соглашаетесь послушать, разрешаете донести до вас информацию об авторе. Они обязательно будут о себе рассказывать. Разрешайте донести рекламный контент, вам обязательно будут рекламировать платный продукт, который будут предлагать купить. Будет история со скидками, что только сейчас, завтра уже поздно и так далее. и вам все это придет переваривать и анализировать. Тут нет обмена деньгами, но вы на самом деле очень много чего даете. Мы живем в эпоху инфоперегруза, и вы соглашаетесь выделить свое время и разрешаете внедриться в свое личное пространство с какой-то информацией. И не факт, что это будет качественный контент, может вы зря потратите время. Задумайтесь над тем, сколько всего вы даете. У меня на YouTube-канале есть подробное видео на эту тему, ссылка в описании.